Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня 1 сентября 2017 года, канал «Арт-Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, а, вещаемый из шаваша до новой исторической эпохи. Осталось 64 дня. Прям как у Битлз, да? «When I'm 64, пум Только там, когда мне будет 64 года, да? А тут, когда останется 64 дня, даешь дебаты с Белковским, с удовольствием. С удовольствием, со Станиславом. Так, вот, э, сейчас, наверное, я прочитаю, потом покажем фотографии. Вот вчера говорили, что там с кого-то органы хотели продать. Вот сейчас в интернете прокуратура Ростовской области сообщила, что ополченца приехавшего в отпуск в Таганрог на органы пытались продать его друзья за полтора миллиона рублей но я так понимаю 78 лет назад началась Первая мировая война Ой, Вторая мировая война и у нас тут Письма вот мне написали по поводу ветеранов боевых действий, Виктор Шкуркин написал, что не согласен с моей позицией, что люди на референдуме не будут голосовать за вот эту категорию, чтобы она была какой-то льготной, поскольку они говорят, мы вас туда не посылали. Ну, во-первых, я думаю, менталитет очень быстро изменится. При народной демократии очень быстро, мгновенно все меняется. А во-вторых, ну да, мы будем иметь это и в виду на первом этапе. И значит вот Елена Яблонская нам сообщила в, а, ночью, что увезли у нее сына в отдел полиции, продержали его они целый день, я так понимаю, на нарах. И вечером приехали с обыском. Он писал а, на асфальте и на строительном щите 5.1.17. Менты его задержали. И я думаю, надо ее телефон поставить, чтобы наши соратники могли в Питере помочь. И, и чтобы адвокаты были нормальные. Потому что там полный беспредел. Вот, а, значит... Это да, фотографии вот Петра, которого задержали как раз. Видите, то есть тут прям невооруженным глазом все видно. То есть его избивали. Полный беспредел, поэтому хотелось бы знать сотрудников полиции фамилии и не для того, чтобы обратиться в прокуратуру, а, в общем-то, потом припомним обязательно. То есть, надо обязательно такие вещи не забывать, всех героев. Понимаете, есть определенные люди, которые выполняют приказы. Ну, ну, плохие они, но они выполняют просто приказы. Они, конечно, за это понесут наказание. Есть люди, которые выполняют только только в рамках закона. Вот как те, которые в РОВД отказались на меня писать заявление. Они говорят, давайте все по закону делать. Все, и ФСБшники пошли нафиг. А есть те, которые вот которым это нравится, то есть подонки. И вот этих подонков, конечно, нужно давить прям самым жесточайшим образом. Вот я покажу два видео, связанных с а, обыском вы Не <restrial noise noise> То есть Петров меняют вандализм за рисование на асфальте, представляете? Просто охерели уже совсем. Просто вообще от безнаказанности опухли твари. Сил просто никаких нет. То есть, на то, чтобы удержаться, не начать разбираться с ними раньше. Просто, Но я, тем не менее, говорю, давайте действовать цивилизованно. Телефон поставил телефон да очень хорошо еще раз поставь там чтобы он прошел мать петра вот елена Яблонская плюс 7 921 40 88 521 очень хорошо наши соратники в санкт-петербурге Санкт да конечно свяжитесь у меня этот случай очень, конечно, расстроил. Я прям разозлился до глубины души. И так еще хотел сказать, что у нас есть наш соратник Александр Кузин. Да, очень хороший человек. Я ему лично благодарен, потому что он поддерживал меня всегда. И когда меня сажали, и во все другие моменты. Сейчас он идет... На выборы, да? Ну, понимаю, что такое выборы, это фигня, но э, мы должны везде поддерживать своих, в этом смысл как бы э, солидарности состоит в том, чтобы поддерживать своих. Уйдет он на выбор местного самоуправления, раскачивает ситуацию, мы всячески должны его поддержать. Где он идет, скажи, все, расскажи. Как... Идет он от э, <как> района Лосино-Островский, это как раз там, где злополучная Торфенко находилась. <как> И он вот в своем, в своем аккаунте в Фейсбуке э, сообщил такие вот неприятные моменты, которые уже начали с ним происходить в процессе его э, предвыборной кампании. Он, естественно, ходил, агитировал людей, э, раздавал свою, э, свои листовки, свою программу. И вот районные коммуняки пишут, что написали на мне донос в яблоко, что, мол, я фашист, антисемит, гомофоб, гомофоб вообще крайне неполиткорректная личность. Потомки сталинских вертухаев в своем репертуаре, что характерно, доносы отдельно вменялись мне в вину, что я стоял в пикетном, в поддержку Мальцева, когда его э, по беспределу притащили из Саратова. Теперь уже всем должно быть понятно, с кем мы имеем дело. Вот, э, то есть э, Можно посмотреть э, все материалы по поводу того, где э, поддержать, где встретиться и как связаться с... Э, Александром, на странице Градус ТВ, это такой uh -huh. информационный портал, где освещается все самое актуальное. А телефон есть? Скажи, телефон, потому что люди, кто-то, может быть, захочет волонтером быть, помочь. И надо, чтобы кто-то помог, организовались, потому что это реальная возможность агитировать, в том числе и за Протесты 5-11 числа. В том числе и за нашу революцию. Можно ходить совершенно официально, агитировать. И я думаю, что ни никаких особых проблем не будет, если правильные слова говорить. Да, телефон мы тогда повесим э, в описании под видео. И округ, по которому он баллотируется, номер один, Янтарный 5. Это как раз... Район Торфянки в Москве, то есть он сам москвич и будет за нас, как говорят, топить по полной. Да, сегодня праздник Курбан-Байрам, поздравляем всех мусульман, но вот видишь, власть очень сильно боится мусульман, им не могут запретить на улицах где-то общаться, да, перекрывать движение разрешают и все такое прочее. То есть на, нас за то же самое сажают и надолго. То есть когда мы делаем подобное, это экстремизм, или пытаемся делать. А почему так происходит? Потому что они очень хорошо организованы. Поэтому их очень власть боится, и мы рассчитываем, что наши братья-мусульмане будут вместе с нами, будь здоров, вот видишь, правильно я говорю освобождать от всякой грязи и накипи нашу общую Родину, поэтому я думаю, что все будет прекрасно. Давайте еще тогда напомним по поводу предстоящих прогулок свободных людей, которые да. проходить по всем городам России. И в частности, вот в чате нам еще просят подсказать рязанцам, что соратники из Рязани встречаются... На Ленина в 13.00, это, это вот улица Ленина, воскресенье, 3 числа. А в Москве будет проходить «Окупай манежка», то есть она начинается уже с завтрашнего дня, еще раз напоминаем она будет проходить теперь не на Манежной площади, потому что Савянин там все перегородил, все перекрыл, подхода для людей не оставил вообще никакого, поэтому сейчас «Окупай манежка» перенесена на Триумфальную площадь, то есть она начинается с завтрашнего дня, в час дня, там люди будут собираться. И, да, да, извини, Да, и в воскресенье они там будут стоять всю ночь. Так что если кто-то э, придет со своей едой, с термосами, с теплым питьем, с какой-то теплой одеждой. Потому что ночи в Москве не такие теплые, как было месяц назад. Поэтому э, всех ждем, всех там э, собираем. и давайте. Спрашивают по плану действий. По плану действий вот сейчас, по крайней мере, вот эти две недели должны... Ну, должна максимально Вбрасываться информация Мы везде должны агитировать Людей на 5-11 Любым путем На деньгах писать, на заборах писать На асфальтах писать Независимо от того, там, что будут делать менты И все остальные То есть мы должны по максимуму сейчас И как раз я благодарен тем людям Которые акцию вот эту выполнили Перед э -э Праздником да. То есть перед праздником расскажи. Мы вчера э, сказали иносказательно, но Кому надо поняли. Да, есть, спасибо, да, да, спасибо, это, это, спасибо, Оле, спасибо, Максиму. Они как настоящие герои... Не, много народу, знали, много народу, их. не только. Всем спасибо, кто работал, и мы знаем, что сделали соответствующие, клеили листовки и плакаты, и надписи, соответствующие э, делали на пути людей, которые шли молиться в мечеть. И эти все надписи связаны с 5 11 с революцией, там, не подумайте, что они с чем-то другим связаны. Ни в коем случае это было вот именно так. И поэтому, а, вот, вот видишь, меня тут ругают, потому что я мусульман поздравляю с праздником и говорит, какой же ты националист. Я националист, я не фашист, ребятушки. Причем национал-анархизм, да, так назовем. Весь наш национализм заключается в том, что нас просто большинство. Если будет прямая демократия, и мы будем голосовать, то у нас пока еще остается 80%. Значит, 80% будет наших голосов. И весь наш национализм только в этом. Как вот, разговаривая со всеми, мы поняли, что нам нужны только равные права со всеми остальными. И не более того, если у нас будут на нашей земле равные права со всеми остальными людьми, да, то все нормально будет. Чем мы сами себя не накормим, не напоим? У нас не хватает национальных богатств, мы сами себя не выучим, не вылечим? В чем речь вообще? Так что, в квардин балкарии более 500 туристов заблокированы из-за схода селя интересно, все время я понимаю, что в горах проблемы всякие, да, там вот сель и вещи совершенно, казалось бы, непредсказуемы но они непредсказуемы для дураков, в информационном мире это совершенно предсказуемо, есть определенные компьютерные модели очень недорого стоят программы которые можно установить, которые предсказывают абсолютно все но если это сель, значит откуда-то вода Эту воду очень легко предсказать, зная какие породы, знаешь, какие она размывает, какое количество снега вызывает лавину и так далее. Все это из года в год одно и то же. Но если тут заваливает камнями дорогу, которая стоит 5 миллиардов долларов, а сама дорога из одной полосы состоит, да? Ну тогда что ж тут скажешь? Ну тут как, какие могут быть работы по профилактике всего этого безобразия? Даже в советский период, когда не было ни компьютеров. не, ну компьютеры были, ну такие машины здоровые. И тогда была машинная обработка данных. Представляешь, какие-то дяденьки там с какими-то молотками там... С с альпинштоками, ходили по горам, что-то брали какие-то пробы, самолеты летали, аэрофото э, эту, разведку делали, все это потом все это обрабатывалось, там чуть ли не при помощи каких-то перфокарт, и получали сведения, на основе которых при, ставили эти э, орудия, чтобы сбивать э, лавины, на, на основе этого какие-то защитные мероприятия проводили, то есть что-то делали даже тогда. А сейчас вообще ничего. Сели какие-то обувалы там. Это как-то связано с землетрясением? Нет. Ну тогда что? Почему никто это не ни В кабардин балкарии не может никто это предсказать. И что? Какой-то дальний горный Тибет туда ни на чем не доедешь, да? Не долетишь? Жесть какая-то. Вообще, что творится? Я не понимаю. А для нас это уже норма. Там в Сочи сель сошел. Там или поднялась вода и затопила. Почему? Ну, такие деньги истрачены на все. Что там? Почему там это происходит? Ну, ладно, там где-то ни, ни, ни копейки не вложили. Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге. Там Браилова выпустили. Он в Екатеринбург поехал. Стреляют по всей России. Но раньше тоже стреляли. Но как бы особо сильно никто не пугался. А сейчас люди что-то сильно пуганные стали. И вот э, «Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле. И я не понимаю, в чем проблема. У них там главные партийцы первого русского убили в 16 лет. А этот там в непонятно каком, в измененном состоянии сознания так его скажем, стрелял в потолок. До усрачки. Ну и что? Они вот... Чистое фарисейство, да? То есть здесь они знают, что он стрелял, а там они не знают, что тут убивал русский солдат, да? Странные ребят Эти ядросы. наемали четыре охранника погибли отравившись спиртосодержащей продукции. Ну, как обычно, то есть, боярышник, да, метиловцы и все такое прочее. Ну, в общем, ничего не меняется, и все это продолжается. Если кто-то думает, что Путин э, как-то изменится, то это может только дебил думать, ничего не изменится. Не Путин, ни его режим, не последствия этого режима, как то вот отравление спиртосодержащими жидкостями какими-то. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, вот, как в свое время Анищенко, когда еще не был совсем так, за Путинцем, да, таким падшим человеком, я помню, в конце 90-х, когда там все про разговор был про эту фальсифицированную водку, вот фальсифицированная водка. Там отравление фальсифицированной водкой он был главным санитарным врачом. Он сказал, что он не знает ни одного случая отравления там фальсифицированной водкой. То есть люди просто отравились водкой. Он говорит, она... Если кто-то решил, что есть фальсифицированная вредная и не фальсифицированное полезное, то они заблуждаются. Просто люди Укушались и все. Понимаешь? Но это было тогда, это был конец ельцинского периода, начало путинского периода. А сейчас люди травятся, и спирт, содержащий жидкости, содержат метанол и всякую остальную гадость. В Волгограде сдержали еще одного подозреваемого в августовских поджогах. Ну, их тут натащут столько, ты что? Если люди будут давать признательные показания, а как вы видели, мальчишка, который эту, на, на, на асфальте писал... Его пинали, как посмотрите. Писать, вот что человеку делать, которого, на которого хотят повесить вот этот поджог. Можете себе представить, что с ним творят там, утворят. Там что хочешь сделать. И пакеты на голову надевают, и что там, я, я не знаю, что там делать. И, конечно, люди признаются. Признаются в присутствии ментовского адвоката. Мерзость, вот эта самая мерзость, вот эти ментовские адвокаты, они думают, что они, их мини-чаше все, я ничего с ними не будет будет, ребят, с вами полный, вот и с ментами, я еще не знаю, будет, не будет, а с вами точно, ну, потому что это самая главная мерзость, представляешь, он все это знает, и он все это одобряет, сидит там, человек, который должен быть защитником. Пожалуйста, в чате напишите, кто их есть из Воронежа, по поводу того, где будут проходить прогулки. Вот для остальных соратников, кто еще не приходил и не знает места. Да. Приставы арестовали у похоронного агентства «Катафалк» и «Венки» за долги. Это прям комичная ситуация, помнишь, Сразу рассказ Чехов вспоминается, погуглите, как он называется. Тут у меня сразу возникло, когда мужик там приходит домой, у него гроб стоит. Помнишь, он побежал там к своему дяде, что ли, открывает а там не, не, не дядь кому-то, а там еще тоже гроб, там два. Он, и, в общем, он весь вечер бегал по, по всем, а там везде гробы. Он в ужасе, чуть не свихнулся. А оказалось, что его дядя, владелец похоронной компании, разорился, и чтобы у него приставы всякие не забрали, он рассовал кому только можно гробы, там венки и все остальное. Так вот, эти вещи не успели, катавал винки и гробы рассовать. Но вообще, я говорю, это... Не только у Чехова, я, я не знаю, вот сейчас подумать, наверное, два-три классических произведения смогу вспомнить, связанные вот с арестом похоронных принадлежностей, это вот классика, да, похоронных принадлежностей, а помнишь, что Фаина Раневская, не называла похоронными принадлежностями? По рассказам, нет? Она там переезжала куда-то, и мечется, говорит, ой, где мои похоронные принадлежности, где мои... Все ну какие похоронные принадлежности, вдруг она выставит ордена и медали. Ну, чтобы на подушечку несли. Российский президент начал открытый урок в Ярославле. Он начал открытый урок, как только стал здесь премьер-министром. А вообще, ты знаешь, вот этот открытый урок в Ярославле, это, это прям классика. Я сразу вспоминаю, как Ломов пришел как-то на работу, и такой загруженный. Я говорю, а что такое? Он говорит, да мне сон говорит, приснился. Я говорю, какой? Я, говорю, прихожу только в Стретьяковскую галерею, то ли, ну какое-то такое место очень серьезное, и там, говорит, такое эпическое полотно висит такое, знаешь, ну, не, не, ну, как покойник этот, Глазунов, Бл... любил рисовать, там, вот, сто веков, там, и так далее, и, и, и называется, оно, он читает внизу, оно называется «Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в Кремле». в, в, в, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца дарит девочки-школьницы из, из Ярославля Валенок. Вот это, вот это то же самое, понимаешь? Только это не сон, ни хрена. Вот Валенок Путин привез и подарил Валенок, понимаешь, всем этим детям. Я сейчас, так сказать, объясню почему. Вот э, дети должны были о своих проектах рассказывать. Я все не буду брать, но поверьте, все под копирку. Вот Томила Караханова. Я поступи, поступила в мои и буду делать беспилотники. Путин. Беспилотники это очень важная сфера. Нельзя сказать, что Россия лидер в ней. Дальше. Школьник. Мой проект «Арктическая э, транспортная система». Путин, а сколько у вас времени? А школьник с Дальнего Востока? Девять вечера. Путин, у вас очень перспективный выбор. Это здорово, молодцы. Дальше, дальше, дальше, слушайте. Школьник, мы выбрали проект, связанный с освоением дальнего космоса. Путин, это очень интересное и перспективное направление. Следующий школьник, я за введение сетей пятого поколения. Путин, выбор, безусловно, очень интересный и очень перспективный. Я ничего не придумал. То есть, человек такую нюхнул, блядь. Это вообще просто жесть. И всем одно и то же. Школьник Сергей Горобец. Я заинтересован проблематикой создания нового семейства самолета МС-21. Можно оснастить его двигателем на жидком водороде. Конкретика. Путин. Авиация это самый большой, э, для самой большой страны в мире это, безусловно, один из приоритетов. Можете себе представить? «Я выступаю за телемедицину. Выбор ваш очень интересный, Путин. Школьница Светлана Гусева. Наш тем космос, нам важно осваивать новые планеты, Путин. Что касается вашего выбора, то его важность не подлежит сомнению». «Я, я не угораю! Это старческая деменция или наркомания уже в последней степени. Я не угораю, это правда, посмотрите». Это полный... Но Путин удивил меня вообще, он просто взорвал мне мозг, он меня процитировал, и я просто обалдел, потому что это, это цитата. Путин сказал, я вот сейчас про, вам читаю, «Школьник, мы продвигаем проект про искусственный интеллект, это будущее России. Путин, искусственный интеллект – это будущее не только России. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира». То есть это цитата. Я неоднократно в своих программах это говорил, а также говорил на эхо Москвы. Причем произошла тогда странная ситуация. Вот я залез и посмотрел 29 мая. Я говорю на эхо Москвы, кто-то придумает искусственный интеллект, это будет структура, которая будет доминировать во всем мире. Сейчас, если бы Путин, Медведев, я не знаю, кто там наверху из этих людей, так скажем, в кавычках, все свои силы бросил на то, все свои спецслужбы, деньги на то, чтобы установить, установить таких людей, в кратчайшие сроки создать искусственный интеллект, Россия выскочила бы на первые места». Мы знаем, что после этих слов Путин собирает совещание ночное, держит до двух часов ночи с требованием придумать ему на блюде принести искусственный интеллект. И я 9 июня, узнав об этом, говорю, Путин соврал в Питере, я там в эхо говорю. То есть, помимо моих передач, эхо, и его слушают всякие Орешкины, которые могли донести до Путина совершенно спокойно. Ну, но так как это цитата, я думаю, что и из передачи, не из Эха. То, наверное, кто-то и передачи слушает. Путин собрал в Питере ночное совещание всех и поставил задачу придумать искусственный интеллект. Это я на Эхо Москвы 9 числа говорю. Блин, я обещал не ругаться очень крепко, но здесь только вот такие. А как... Они собираются придумать искусственный интеллект. Знаете, при каждом Роснефти, Ростехе и так далее будет открыт отдел по этому самому искусственному интеллекту и по стартапам. Что такое стартапы, они не знают. Они путают сатрапами, но пофигу. Самое главное, они здесь теперь, у них есть панацея ты придумай искусственный интеллект, который будет в конце концов в капитализации человечества 99% от всей капитализации, и ты будешь царем мира. Вова хочет быть царем мира. Вот мое утверждение 9 июня и фраза, которую я говорю в эфире, в нашем эфире по этому поводу после этого Москвы, я говорю, тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, будет владеть миром. Вова цитирует полностью. Удивительно, да? И Шувалов, помните, рассказал, что Вова заболел э, цифровой экономикой. Он пишет, Мальцев какую-то не унесет. Ну, бывает, что ж, не всем же. Так что... Э, и... Рассказал все вот эти вещи, которые он сказал... Ну, вы сами, я прочитал, вы слышали. То есть, это не Мальц, это ВОУ. И что написали газеты? Ну, и всякие средства массовых Путин рассказал о будущем беспилотных технологий в России. То есть, беспилотники – это хорошо, но Россия не на первом месте. Это о будущем беспилотных технологий. Дальше. Путин рассказал о внутреннем ядерном реакторе российского народа. Путин с первого раза забил шайбу в училище Олимпийского резерва в Ярославле. Это и так далее. То есть там Путин предложил школьникам написать сочинение о будущем. Это все касаемо вот этого. Вы видели? То есть там полный маразм, конечно. Просто. Ой. Да, а еще Путин получил открытку от первоклассницы из Ростова. Ну, да. Той, который подарил Валенок, да. <свят> только... Я так понимаю, что это тоже такая домашняя заготовка, она вручила на линейке на торжественной, а ему передали, как же ему там сразу... Линейка-то, я понимаю, была утром, и сразу эту открытку в зубы и поскакали самолетами, там, я не знаю, лошадьми там на собак повезли. Да. вот опрос есть, большинство жителей регионов не хочет переезжать в Москву, но ну, им собственно никто и не предлагает, могут наоборот предложить выход из своих домов как в Москве предлагают да, по, по, по реновации, чуть ли не сказал реинкарнация только проект реинкарнация, чик и все реинкарнировались, а то они вот нужно им, конечно, какую-то индуистскую религию принять и все, и помогать соскочить с колеса сансары. Скажут, вы вот так долго здесь вот мучаетесь, живете в таких халупах, все, ну, вроде, давайте мы вас убьем просто, и вы сразу попадете, в общем-то, в эту, как она называется-то? В Мокшу. В Мокшу, да, в Мокшу. в Мокшу. я знаю, где там река Мокшан протекает в МОК, что они запросто всех отправят в Пенинская область, в Макшан. Панфилова заявила о недопустимости стремления к показательным цифрам на выборах. Да, <свят> видишь, нельзя такого делать Показательные. Они должны быть не показательные цифры на выборах. То есть, о чем вообще речь? <свят> речь должна идти о то, что выборы должны быть абсолютно честны. А если они должны быть абсолютно честны, ни центральной избирательной комиссии, никаких других комиссий быть не должно в том составе, в котором они есть. То есть их надо распускать на 100% и собирать другие, абсолютно из других людей, которые никогда не участвовали в выборах, которые не замазаны, которые даже не умеют подтасовывать. Соперником Путина на выборах президентом может стать женщина. О, ну, и видишь, что пишут. Так, в администрации президента и близких ней экспертов рассматривается несколько кандидатур, пишут газеты ведомости. То есть, представляешь, это они такой цирк, такой кометь ломают, То есть вытащить женщину, поставить, вот видите, вот вам женщина, ведь можете за нее проголосовать. С кого бы не проголосовали, все равно нарисуем за Путина, но внешне это будет состязательность. Такая состязательность. Охренели совсем ребята. И вот тут говорили, что Ксения Собчак в общем-то будет кандидатом, но она оспаривает это, говорит, что она не будет там с ними что она самостоятельная. Ему что-то по да. <смех> вот И она говорит, что российская политика скучная, и я ей завидую. Потому что, если бы она занималась протестной деятельностью, ей не было бы скучно. Она бы посидела 15 там суток, потом в СИЗО и так далее. Ну, в общем, все нормально было бы. Ее бы там несколько раз палками помолотили, там, зеленкой баблили И нормально. Не было бы скучно. Тебя обязуют банки усилить защиту финансовых приложений. Ну да, то есть таким образом, наверное, центробанк еще будет собирать деньги на это, чтобы, ну, нормально было. То есть я так понимаю, что вот эти финансовые приложения, ну, электронные, имеется в виду всякие кабинеты, эти, как они, личные кабинеты и все остальное прочее, это как бы сказать. Но это риск самого банка. И поэтому вмешательство Центробанка еще в безопасность обычных банков, ну это как-то странно, мягко говоря странно. У нас тут новость молнии по поводу как раз сегодняшнего ареста и задержания да. захвата парня Петра Яблонского. Сейчас ситуация изменилась, и его перевели в больницу из-за дело полиции. И то есть наши соратники уже ну, помогают ему. Я понял, нужны адвокаты, и нужно это дело так не оставить. Молодого человека и Это просто беспредел. То есть те люди, которые это сделали, должны обязательно ответить просто и очень жестко. Так. В России решили уменьшить дорожные знаки. Все, все уменьшается. Все, все уменьшается. Как помню, что в анекдоте скоро до мышей дотрахнется. Помнишь? Ну, классный такой анекдот, когда пап сидит метр двадцать, и мама метр десять. Заходит сын метр пять, а с ним девушка метрового роста. И говорит, папа, я решил жениться. Папа, маме, скоро до мышей дотрахаемся. Вот так и здесь. то есть они все урезают, урезают. Скоро знаки дорожные, такие можно будет только увидеть. А они, причем, можно, знаешь, какие сделать знаки. Вот они просто еще не поняли ни хрена. То есть делать... Систему типа видеорегистраторов, очень легко ее сделать, да? можно и на айфоне приложение такое сделать, он опознает, ну, вот этот вот квадратик, как он, там нарисованный всякий штуковин, козябра, как это называется, я э, до, до сих пор не, не, не знаю, не знаю, когда наводишь айфон, и он тебя там отсылает сразу на сайт. Иконка. Иконка, какая иконка, ты чё? Это... Баркот. Как? Баркот. О, бар Вот. И ну, надо, нужно вешать вот эту штуку. И просто а, телефончик, там, айфончик и все такое прочее, который будет предупреждать какой-то знак. И вообще тогда париться не нужно. На стол прифигачил, и все, он ей пип, Раз. Все, вот такой знак. Я вот сейчас подсказал, как с искусственным интеллектом, потом меня повесят, Знает, когда эти все сделают. Ужас. Вот. А СМИ заявили, что ГИБДД готовится к резкому росту смертности в ДТП. Мальцев будет самый угарный президент. Да это хорошо. Представляете, у нас были уже всякие, да. Цари, каких только не было. Не было только царя. Жулика, да, пока вот Вова не стал, да, самый вор и жулик, да, единственный, не было, психи были какие -то. и прикалистов не было, так что вот теперь время прикалистов должно ГБДД, да, готовится к резкому росту смертности, там, блин, жуть какая-то, сразу вспоминается тот фильм, помнишь, когда в пятиэтажке пришли газовую плиту ремонтировать, сейчас, говорит, будут жути нагонять, ну, чтобы денег содрать, там, пух, показывает, так и здесь. Это, ты думаешь, ГИБДД, это типичные мошенники. То есть, они говорят, в 2018 году такая будет смертность от ДТП. Ну, потому что они так решили. говорит это один из вариантов. Ну, то есть, они из-за Люди в черном три, наверное, нашли человека, не человека, а гуманоида, который в пятимерном пространстве живет и видит все вариации будущего. И он им сказал, что это один из вариантов. Ну, а как по-другому? А для того, чтобы этого не произошло, что нужно? Как ты думаешь? Нужно денег на... Стратегия будет охватывать более емкий набор инструментов для улучшения показателей по снижению количества ДТП. Упор будет сделан на цифровые технологии и способы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. То есть бабки с нас хотят, нагоняют в жути, чтобы повесить за наши деньги. Повесить кругом еще дополнительно видеокамеры, все эти фотоаппараты, и с нас брать бабки. Вот идет раздобанная дорога. И то место, где висит камера, освещается, и там идеальная дорога. Потому что ты должен по ней лететь, чтобы Чик, и денежку. Представляешь? Вот мы с тобой много ездили. Сейчас, вот когда в гонениях находимся. Мы много с тобой камер видели? Ни одной! Ни одной не видели! Представляете? Ни одной камеры нет ни у кого! Эти суки грабят по-всякому! Причем хотят вот эти камеры, они будут частные! А деньги на программу государственная, государственные! Представляешь? Просто охерели совсем! Ну, за это просто вешать надо, просто даже уже не сажать, понимаете? Же, что творится -то? Они не хотят делать дороги, чтобы не было смертности на дорогах. Не хотят делать отбойники, нормальные, цивилизованные, такие, которые они делают в Америке, не делают 64 -го года. Они ничего не хотят делать, но хотят денег, и нам рассказывают, что вы сами виноваты, у вас такая аварийность. Это у нас аварийность. Но если она у нас, ну уйдите нахер, мы возьмем бразды правления в этом государстве, я обещаю вам железно могу голову на отсечение дать, что в течение двух лет аварийность снизится в два раза. Ровно в два раза. Не на два процента. В два раза снижу аварийность за два года. Обещаю. Гидовщина постепенно... Исчез. Причем мы целый, целый проект по этому поводу родили, написали, но в последний момент остановились и не дали этим ублюдкам. Потому что там есть вещи, из которых бы они сделали бизнес. Ничего бы не решили, но мы бы им дали те идеи, как вот с искусственным интеллектом. Понимаешь? У них мозгов нет, они ухватывают для того, чтобы что-то вырвать. Вот Вова сейчас решил, что он царь, будет, потому что найдет искусственный интеллект. Хер ты найдешь, Вова, а не искусственный интеллект. Дедовщина постепенно исчезает из армии, заявил военный прокурор. Да. Сколько же должны люди служить, чтобы она исчезла? Ну, постепенно, говорит, исчезает. Люди служат год, а она постепенно исчезает. Это кто год 8 месяцев отслужил или 5 дед? Какая дедовщина-то вообще? Что там в башке у этого военного прокурора? Он да, такой заикаться о таком не должен. Он должен сразу уйти с своего места работы. Какая нахер дедовщина? Там даже как обозначать-то тех... То есть сразу чайник, а потом дед, да? Полгода чайник, а вторую половину дед. Ну как, ну, раньше там всякие чайники, там и так далее, там черпаки там и так далее. Причем это было привнесено, знаешь, откуда? Из Тюремного Сланда. Нет. Это из русской армии, из реключчины, когда служили 25 лет. Черпак это человек, который отслужил 15 лет, и которому право давалось разливать эту полбу, понимаешь? Котелок. Это тот, который котел таскает. Понимаешь? Вот это. А скажи-ка, дядя ведь недаром, Москва, спаленная пожаром, француз отдали. А дядя или дядька? Это помимо унтер-офицера, который командует там, ну, полуплутонгом, там, ну, я не знаю, там каким-то маленьким подразделением, да, это еще и человек, который отслужил 20 лет. Солдат. Дядька. Молодые обращаются к ним. Дядя. Скажи-ка дядя. дядь, 20 лет отслужил. Ну, дядя, конечно. Поэтому там понятно дедовщина. Когда разница в службе 20 лет. да, Ну, даже понятно в советский период. Два года там с лишним люди. Там, 2, в морфлоте три года служат. Ну, сейчас год служит, Как они могут с ней не справиться? победу оштрафовали за попытку взять пассажиры деньги за провоз портфеля yeah. это компания я победу. понимаю что победа и они пишут все свои законы эти там я не знаю что и, и так что компании победы какие-то другие компании все равно чудят и хотят денег, и пофиг на эти законы. И законы эти написаны так, что без пол-литра не поймешь, а с пол-литрой точно не поймешь. Поэтому дурдом, понимаешь? То есть ничего нет. Вот земля богатая и обильная, а порядка в ней нет. Понимаешь, вот как у Нестора написано. Блять, Рюрика надо звать, чтобы выкидывал Путина, все там, садился, да, с Синеусом и Трувором, да, и, и все нормально было. Ну так ведь. Ну, ты видишь, ну, что творится-то? То есть, человек с портфелем не может прилететь в этой победе, потому что напридумывали столько законов, что даже сама победа не читала их, но, но, но думают, ну, а что, ну, денег надо взять человеку, почему не взять? он -то точно не знает. Мы-то еще сомневаемся, можем мы или не можем, но он -то точно ничего не знает. Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо Продолжить. Мальцев, в чем разница между современным КНДР и СССР? Ну, я в КНДР не жил, я жил в СССР и как-то, в общем-то, не рассматриваю эту страну как, по крайней мере, брежневского этапа, как страну казарбинного коммунизма. Ну, я служил в пограничных войсках Комитета Государственной Безопасности во, Брежневский, Андроповский <coughs> и Константин Черненко период. В Адробский период я, находясь на посту технического наблюдения, который прослушивался постоянно, в шутку ради, со своим другом Валдосом Канапкой рассказывал политический анекдот. Там, там начинали, начинали мы вещание, когда волосы седые на головке детской. Хорошо живется на в стране советской. Ну и там про дедушку Ленина и так далее. А потом, причем тот особист, который нас слушал, мы его сейчас прекрасно знаем, и он написал там какую-то работу в академии своей КГБшной, как раз и используя мою персону в качестве примера. У него тема была «Военные неформальные авторитеты и их способы противодействия в военной контрразведке». Вот так это называлось. Поэтому и я сижу здесь, а не в лагере. Я думаю, что в КНДР, если кто-то там... Не то, что там поприкалывался, да, а плохо плакал по поводу там Кимерсена или Ким Чен Ира там или еще кого-то его просто из миномета расстреляли и все. Как вы, вы просто не понимаете, какая это разница? Человек в чате пишет, что насчет надписи около недели назад на нашем доме появилась огромная надпись 5.11, ее закрасили почти сразу. Жекацы даже где-то откопали краску под цвет стены. Боятся, творюги. Да ты что, это сразу все закрашивают и хорошо. Это, это надо, надо продолжать. Вот. Только аккуратно очень. Мальцев, как собираешься, молодец, президент, если ты в изгнании? А мы как-то собираемся в изгнании отправить Вову Путина. У нас другого пути нет. А Путин на саммите БРИС выскажется против протекционизма и санкций. Да, еще нет. Ты вот пропустил. Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить. Ну, вы же знаете, как Путин борется с террором в Сирии? Вот сегодня, например, при помощи так называемых ночных охотников, то есть вертолетов, сегодня разбомбили там все начисто, сказали, что разбомбили там каких-то этих боевиков. А кого уж там разбомбили? Ночью вертолеты прилетели целой толпой, расфигачили все реактивными снарядами, неуправляемыми, да, какими-то управляемыми ракетами, там, пушками многоствольными. Представляешь, что -то летит толпа вертолетов и, и все выжигает на своем пути. А еще он борется с терроризмом э, ковровыми бомбардировками. Это такая специальная борьба с терроризмом. А еще борется с терроризмом при помощи ракет, которые запускаются с очень большого расстояния. То есть они эти ракеты знают, кто террорист, а кто не террорист. Они прилетают, падают, взрываются и убивают только террористов. Поэтому он... И говорит, что это надо продолжать. Ему это нравится. А вот на самом деле Брикс выскажется против протекционизма и санкций. Вов, ты что-то прям явно перенюхал. Протекционизм и санкции это метод кнута и пряника. Который придуман еще при царе Горохе. И будет действовать столько, сколько живет человечество. Поэтому, ну, я не знаю как это. Сказать, он, он, он против Отставить Сидоров не хочет Как в том анекдоте Помнишь, когда Петька с Василий Ивановичем Идут говорят, фамилия Иванов Вот этого Иванова расстрелять Раз, увели Фамилия Петров А вот этого Петрова Повесить Фамилия Сидоров А вот Сидорова расстрелять А я не хочу Отставить Сидоров не хочет вот так и здесь. Понимаешь, вот Путин не хочет санкций. И вот он выскажется на саммите БРИКС, и все сразу же случится, и санкций не будет. Да? Будет. Потому что зачем порожники он гоняет? Зачем Путин выходит на саммите и гоняет порожники про какие-то санкции? Ты думаешь, это для внешнего потребления? Это для внутреннего потребления? Путин рассказывает, что плохо, вот что вы нихера, пенсионеры, зарплаты эту пенсию не получаете, все валится это, потому что там злодеи. А он с ними, он за нас там борется, блядь. Он затрахал уже, бороться, пусть не борется. Пусть поборется со своими комплексами и вздернется, это в падло. Путин на полях в Эф проведет переговоры с лидерами Южной Кореи, Японии и Монголии давайте вот тролли забаним да да вот нам саша растробует написал что все в порядке он э, на связи с мамой задержал очень хорошо э, петра яблонского так что надеемся что наши соратники помогут, да. помогут с этой системой там побороться отлично нам. отлично Спрашивал сербов, это ужас, они все пропутинские, даже журналисты и так далее. Ну что ж, бывает. У них, наверное, и, и, они, наверное, не, не, не в России живут, поэтому могут что-то там придумать. Путин на полях Восточно-экономического форума проведет переговор с лидером Южной Кореи. Японии и Монголии а Лавров уже обсудил С главой МИД Японии Ситуацию на корейском полуострове И конечно Лавров Подготавливает Так скажем Общение с Путиным Потому что я думаю что японец будет и с Путиным Общаться И там будет разговор Не про корейский полуостров А про Сахалин о, Просхалин про Курил. Ну, может, и Про Сахалин уже. Что они решили и сдают Курил, это совершенно очевидно. Только, я так понимаю, японец их торопит. А они боятся торопиться. Посмотрим, что там будет. Очень это мне интересно. Кремль назвал рейдерским захватом ситуацию с собственностью России в США. Ну, искусство. Полийское искусство возможно. Если они могут отнять эту дип дипсобственность, и Вове сделать сливу, там, смазь вселенскую и все такое, прочее, И творят они, как в этом. У Помиловского. Записки бурсы закопали его в землю по самую голову, да. И творят ему смазь вселенскую и смеются все вместе, потому что это была шутка полюбовная. Вот так и здесь, ну все закопали. И смазят вселенскую и творят. Такая шутка полюбовная. А Вова пытается отвечать тем, что у каких-то американских дипломатов увольняет, которые потом оказались русскими наемными рабочими. Да? Представляешь, какой? Вот что человек нюхает, я вообще не понимаю. Уволил американских, выслал американских дипломатов, а оказывается, уволил российских наемных рабочих. Бред. Вячеслав, тут в чате уже, наверное, неделю подряд в один и тот же вопрос человек присылает методично, очень ему интересный ответ ваш по поводу того, будет ли после революции учрежден институт занимающийся вопросами высшей социологии. Я, честно говоря, не знаю, что такое высшая социология. Что такое социология, знаю, что такое высшая социология, не знаю. Поэтому темы карты в руки, кто знает, что это такое, понимаешь? Я даже не знаю. У меня родитель мой покойный занимался всю жизнь социологией. Был одним из первых людей, кто в Советском Союзе стал заниматься социологией как наукой. До этого это же было лженаукой. Я помню, они издали книгу, там что-то социальное планирование. По социальному планированию, что-то какая-то. И... Это вот тогда я впервые столкнулся с, сейчас называется заимствование, да, заимствование. Ну, у них лаборатория была, они там все это рассчитали, все сделали, там, социологические исследования, планирование, все красиво, все, вот книжка там выходит. А где-то при Академии наук Украины в Киеве такая же, значит, структура родилась вновь, вновь И они тоже выпускают книжку, эти ждут, когда придет, приходит. И вот один в один, можете представить. То есть вообще ничего. Ну, там название, может быть, что-то там было. А вот они прям открывают и начинают цитировать. Вот лист за листом, представляешь? Но тогда не было интернета. поэтому И там кто-то наверняка стал этим кандидатом наук. Или там, может быть, доктором даже. Так что вот такая... Лавров, вот, видишь, это, это социология, но высшая. Ну, как высшая математика? Ну, я, вот, как бы, я не высшую математику не знаю, не высшую социологию, так что простите. уж Лавров рассказал, как Россия ответит на закрытие диппредставительств в США. Ну как он сказал? -то? Мы будем жестоко отвечать на такие, на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами. Видишь, какой жестокий такой? Как, как дам больно, такой карабас-барабас. А то как дам больно. Их и артист. А еще Лавров констатировал нежелание США танцевать танго в двухсторонних отношениях. У него какие-то, то ему мама с мальчиками запрещала танцевать, то танго. Что-то у него с этими танцами, видно, что-то связано, очень такое, какое-то серьезное детское переживание, после которого мама запретила ему танцевать с мальчиками. Я так, так понимаю. Видно, он с кем-то кем там неудачно станцевал. Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято Трампом? Странный вид у Мальцева сегодня. Красная галка какая-то. Красная галка всегда тут. Да. Решение о закрытии... Да, ну Трамп принял, конечно, решение. Это... Это совершенно было очевидно. что Они думали, что он такое решение не примет. И американский сенатор приветствовал решение закрыть российские дип-объекты. Ну, я думаю, что все сенаторы приветствовали, ну или почти все. И Шерпентагон приказал отправить в Афганистан дополнительные войска. Помнишь, как в швейке дать? Поставьте ему добавочный клистер. Вот так и здесь. То есть они прикинули, что политика Обамы в Афганистане неуспешна. Как мы вчера говорили, да? Значит, нужно другой вариант. То есть, значит, нужно больше военных самолетов, бомб и так далее. Для Афганистана это уже проходило. В Афганистане это уже проходили. Это нифига не работает. Просто не работает. Если они хотят кого-то там сдерживать, ну, для этого можно иметь контингент гораздо меньший, просто более технически оснащенный. Ну, то есть самолет, беспилотники, там, вертолеты и так далее. Если они хотят там навести какой-то порядок, у них это никак не получится. Ну, ни у кого не получилось. Ни у, Афганист ни у англичан, ни, ни у советских. И они уже там с начала 2000-х годов сидят. Ну, то есть уже можно как-то понять, что ничего. иначе нужны какие-то другие методы. США район, пострадавшим от урагана Харви, грозит нашествие комаров. Да, видишь. Причем сейчас вот тут э, будет у нас новость по поводу Франции, что там лихорадка, который комары разносят, да. И вот... Э, здесь тоже говорят, что будет нашествие комаров и лихорадка западного Нила, и, и может быть, и как, что хочешь, и энцефалит, и значит, малярия. И, в общем, готовятся они. Не ждут, а готовятся. Вот меня спрашивают, Мальц, возможно ли развал США на несколько штатов? А зачем? Какой смысл? Ну... Там все, все у них в порядке в этом отношении. То есть штаты имеют собственные законы, собственную власть, собственный бюджет. Их никто там не доет, не обижает и так далее. Зачем? И для того, чтобы, эм, так сказать, сохранить общую безопасность, они, им выгоднее держаться вместе. И для того, чтобы взаимодействовать с точки зрения экономики без всяких границ, выгоднее держаться вместе. И там масса вопросов, по которым выгодно держаться вместе. То есть развалиться и установить границы, это такой атовизм все-таки. Вот человек пишет, что у него на стене девятиэтажки уже полтора года. Надпись 5, 11, 17, революция. Ну еще должно быть все. Все девятиэтажки должны быть записаны этим, чтобы каждый знал. И те, кто с нами, и те, кто против нас, все должны знать, когда все начнется. Ну, или все вернее, когда все закончится. Потому что, да, число жертв урагана в США достигло 44 человека. Трамп объявил в сентябрь США месяцем борьбы с алкоголизмом. Почему, не знаю. Ну, наверное, после урагана, чтобы не бухали, а... А работали, ну вообще странные такое как-то, несвойственное президентом США бороться с алкоголизмом, наверное, влияние Горбачева. Влияние Горбачева на Трампа, он тогда, наверное, был молодым человеком более, ну ему 40 лет, наверное, был тогда, да, и, наверное, его это впечатлило. Тиллерсон одобрил использование 60 миллионов на борьбу с информационным влиянием РФ. Вот Вообще удивительно. Ты знаешь, я прям про это хочу поговорить. И вот э, сообщили о том, что власти Крыму сообщили о провале телевещания с Украины на полуострове. Вы представляете, что происходит? То есть для того, чтобы э, побороть информационное влияние РФ, Прибалты, американцы, украинцы какие-то немыслимые деньги выкидывают, да? какие-то проекты, программы, гранты и так далее, и не сотрудничают ни с кем, кто реально этим занимается, причем с тем, кому не нужны деньги, а, а нужно политическое взаимодействие, ну, например, с нами. Нам нужно, нужны штаб-квартиры создать для того, чтобы, грубо говоря, осуществлять вещание на России. И что? Нам кто-то дает такую возможность сделать? Мы не просим ни у кого, ни денег, ничего. Никто из этих людей, ни прибалты, ни украинцы, ни американцы, ни то что не помогает, Они все вредят. И когда вдруг они там что-то на борьбу с Путиным, я вообще в это не верю. Я потому что вижу, какое отношение. Меня очень сильно удивляет, почему. То есть есть огромное количество тех людей, которые работают с точки зрения информационно эффективно. Почему никому из этих людей... Не оказывается политической помощи. Вова блядь, всяким там этим лошарием бабки откидывает и, и любую помощь оказывает. Здесь даже никто денег ни копейки не просит. Просит политическую поддержку. Ноль. Наоборот, вред. Можно предположить тот факт, что они тоже там что-то пилят? Ну, не знаю, знаю, что они там делают, но то, что они там занимаются какой-то мастурбацией, это я вижу прям невооруженным глазом. Борьбы никакой них там нету. Ну а вот мы с тобой из России видим, что ли, как какая-то борьба, что-то какие-то там. Ну ладно, там раньше голос Америки из Вашингтона можно было там где-нибудь поймать его, там радио свободу, а сейчас что? Ничего нет, понимаешь? Но оказывается идет информационная война. Где она идет, эта информационная война? В США более 70 тысяч человек подписали петицию о признании Джорджа Сороса террористом. Да, видишь, вот это причем не в России, это в Соединенных Штатах. Бедолагу старину Сороса решили признать террористом, только я не понимаю, там то же самое ведут, как и в России. Ну, потому что Трампу написали петицию «Признай Сороса террористом». Ну, то есть, как вот меня признали экстремистово-террористом без всякого суда, так и Сороса, хотя, Ну наверное, Америка – это не Россия. И Террористом там можно человека признать только, наверное, если суд решил и какой-то приговор зафигачил ему. Но если, по крайней мере, это какой-то террорист арабский, да, но ну они могут его каким-то там тайным путем переправить в Гуантанаму, в тюрьму, и там содержать его бесконечно долго. Ну, сорос вроде как, вроде он не, не, не из тех, поэтому ну, и гражданин Америки, навряд ли они его в Гуантанаму записочат. Поэтому это все странно. Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории, территории Европы. Так, Вячеслав Вячеславович, когда появятся другие программы по просвещению людей... Он у Навального куча программ. Чем мы хуже? Ну, не знаю, мы ничем не хуже. У нас как у Навального а, св свои темы, у нас свои, поэтому то есть у него свои каналы. А мы же двигаемся в одном направлении, мы же не конкурируем. Петербургский канал «Дорога жизни». Да, у нас масса в других городах да. поэтому есть мы есть... все чем можем делать мы делаем мы не можем делать сверх того кроме всего прочего я вам скажу мы же не шоу делаем, мы делаем не шоу у нас совсем другая задача стратегическая наша задача избавить россию от власти путина а не шоу делать Предупредил департамент туристов о постоянной угрозе трактов на всей территории Европы. Спрашивает, как познакомился со своей женой. Такая интересная история, реально. Не буду рассказывать, но очень интересная история. Я во сне увидел накануне. Представляешь? Был такой вариант. И когда воочию встретился, то есть я как бы, особо сильно а, нет. Как Не заморачивался я, понял, что это вот тот человек, который во сне. Причем я знал, как зовут, потому что во сне человек представился. это интересный такой момент. Так, Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Ну, можно и не предупреждать, они и так... Взрослые люди и понимают, что там реально могут быть теракты, но все равно это не, не столь опасно, чем в горячих точках планеты. Вот тут про ночных охотников тоже пишут, что они там в, это, в интернете показали, как выжигают там каленым железом эти вертолетики российские Ми-28Н. Выжигает там все. Житель Ставгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками. То есть он купил, купил бекон и ел, а его оштрафовали, значит, за возмутительное поведение. Оскорбительное поведение. Да. Венесуэле заинтересовались крупной суммой денег у супруги оппозиционера. Да, знаешь, какая крупная сумма? 12 тысяч долларов. То есть это тут вот в России власти тратят, я не знаю, на ужин столько денег, сколько в машине у этого оппозиционера. Я так понимаю, что кто-то ей передал эти деньги, они специально хапнули. Ну потому что знали. То есть такая и показали, видите, 12 тысяч долларов, елки-палки. Интересно, а вот нефть в невероятных количествах из Венесуэлы продается, куда деньги деваются? А наркотики, которые идут целыми пароходами в РФ, Квове, за это куда деньги деваются? А те 6 миллиардов, которые уже больше, уже 9, да, которые Роснефть выкинул этим пацанам туда, они куда делись? Вот человек тут без ложной скромности предлагает чай, нужно разработать программу помощи гражданам выхода из кризиса. Например, в качестве подъемных всем россиянам по миллиону рублей пролоббируете. Ну, это должны экономисты считать. Мы не, не знаю, имеем ли такие средства. Я думаю, что имеем, конечно, там. Это не очень большие деньги. Но я думаю, что если дать каждому россияне по миллиону, они просто сразу все бухнут, прогуляют, пропьют. но ну, это будет, будет жуть. Сразу а полный обвал экономики. Такой, -дж -дж, ды -ды такой будет. Поэтому деньги надо давать нормальные, но давать постепенно. И, я говорю, поднять, соответственно, зарплат пенсии, чтобы деньги в экономику крутились. Но не, не выкидывать так. Нати То есть, если раздать каждому по миллиону, Особенно в рублях, то эти миллионы сразу не будут стоить ничего. То есть, это фактически мы ограбим народ, поэтому так мы действовать, конечно же, не будем. Кенийский оппозиционер добился перевыборов президента. Что там написано? Мальцеву только валить надо, надоело его рожа. Ну, выключи. Если надоело, рожа возьми, выключи. Чик, и все. И считай, что свалил. Я даже банить не буду. Да, э, перевыборов президента. Видишь, молодец, какой оппозиционер. Ну, вот, Представляешь, даже система судебной Кении, а он добился через Верховный суд, она более э, в Кении более демократичное и более народное и более законное, чем в России. Вот можно через Верховный суд здесь что-то добиться. Вот я судился в Верховном суде по поводу завода по а, переработке химического оружия. В законе четко сказано о разграничении полномочий между федерацией и субъектами федерации. Это конституционный закон. Там сказано, что по вопросам, вот таким как размещение завода этого гребаного, принимают... Решение субъект федерации в виде значит, губернатора и а, представительного собрания области. То есть это должно быть постановление Думы и соответствующее постановление губернатора. Или закон области, который принимает дума и подписывается губернатором. Знаешь, как выглядело, выглядело согласование а, за... По химического оружия на строительство завода. Это был формат А4 лист, на котором написано Аяцков. Все. Там больше ничего на этом листе нет. И в Верховном суде вот эту хуйню показывали. И Верховный суд посчитал, что это согласование, хотя там четко в законе написано, что должна Дума согласовывать и губернатор. Можете представить. Поэтому А знаешь почему это, это Верховный суд согласовал? Потому что деньги огромные украли, нужно было как-то шевелиться, потому что Думу я сгношил так, что все проголосовали за отмену этого решения. То есть за, не за отмену, а за обращение в суд признание всех этих актов незаконными, потому что, ну, потому что они не на основании закона приняты. И все, и суд посчитал, что все нормально. Верховный суд России. КНДР осудил заявление председателя СБ ООН после ракетного пуска Пхеньяна. Да, ну там, естественно, выступили, сказали, какой плохой этот э, председатель Совета Безопасности. ООН, да, потому что вот с сфабрикованным в США, в общем-то, это заявление было сфабриковано в США. Ну, понятно, что там должна быть такая риторика. Они должны рассказывать, что весь мир объединился против них, а иначе как толстый усидит в своем кресле. Точно так же его у Путина. Как он может усидеть в своем кресле, если не будет Ватником ежедневно рассказывать о том, что он борется со всем зловещим миром, который там снаружи? Китайцы начнут карать за неуважение к Гимну. Ну, Альцев, будете ли вы пытать Путина после его ареста? Я думаю, что он сам будет всех пытать после своего ареста. Представляешь, разговор с Путиным это какая пытка? Нет, конечно, какая пытка. Я думаю, что арестованный Путин должен с самого начала, с самого начала и до момента вынесения приговора трибунала находиться под видеокамерами. Весь процесс должен идти онлайн. Весь, с самого начала. Вот его арестовали. Все. Камера, видео. Только единственное место оградить, где там душ, туалет, чтобы туда ходил. Все. А все остальное, чтобы никто ничего. Чтобы все, что он говорит, это было все четко, чтобы все видели, как это происходит. И то же самое по остальным участникам всего этого беспредела какие нафиг пытки все должно быть очень четко они должны нам спеть такую песню да, что это должна быть трагедия помнишь как с греческого переводится трагедия, как песня осла козла вернее, горный козел песнь козла Вот трагедию они должны нам обязательно разыграть вот это вот вся мразота, а мы должны быть абсолютно на сто процентов уверены, что это стопроцентная правда Потому что пройдет 20 лет, и какие-нибудь скажут, они его там били, как футбольный мяч. И он там оговорил сам себя, ничего этого не будет. Все можно будет посекундно просчитать. И он все расскажет, потому что там масса других людей, которые тоже будут рассказывать. И будет петь, как Шхерезада. Ты еще одну ночь нам расскажешь. Китайцев начнут карать за неуважение к гимну. Ну, видишь, как, оказывается... А знаешь, выражается у них неуважение к гимну? У них гимн на похоронах играть, тебе за это будут 15 суток давать. Представляешь, отнесли покойничка, гимн сыграли, и все, да, и, у, и уехали. А у них еще гимн хороший такой, марш добровольцев, слышал? Послушать. То есть, такой, для, для похорон прям, ну, в кавычках, конечно. Ну, не Китай. Э, эх, Китай, как, как в, этом, в Даунхаусе. Эх, Китай. Нобелевские лауреаты назвали главной угрозы человечеству. Да. И эта главная угроза, это значит перенаселение, разрушение окружающей среды и возможность ядерной войны. Ну, я вот не понимаю, Нобелевские лауреаты, конечно, люди умные, критиковать их, как бы, вроде как, не стоит, но перенаселение, это же благо. Это казалось 10 лет назад, что это страшно, там, блин, перенаселение и так далее. перенаселение это благо. То есть люди, как те батарейки в «Матрице», чем больше людей тем больше получается коллективное сознание. Сейчас с развитием интернета до того момента, как появится искусственный интеллект, а потом, кстати, и, и тоже это нормально, это будет все. Сейчас, сейчас это является интеллектом вот большая масса людей, тем, который потом трансформируется и свяжется вместе с искусственным интеллектом, будет тоже расти, Поэтому большая масса людей – это хорошо, это неплохо. А живут старыми традициями. Ядерная война, да, особенно при условии, что вол может на кнопку нажать, это, это плохо. Потому что, опять же, всю землю не разбомбят, но засрут так, что ну, дальнейшее развитие затруднят. Отбросят нас вот не назад, а в сторону. Нам придется вернуться и пойти снова, понимаешь? То есть, это не назад, это в сторону отбросит. И разрушение окружающей среды, ну, тоже вещь страшная, но не такая страшная, как ядерная война. А разрушение произойдет не вдруг. И поэтому человечество может к этому подготовиться. Но, опять же, здесь не должно быть таких, как Вова, понимаешь? То есть тех, которые. Ему сегодня искусственный интеллект нужен, но он хочет стать царем всего мира. Блин. Все. Крыша потекла у чувака окончательно. Роспотребнадзор предупредил россиянь о вспышке лихорадки Чикуньгунья во Франции. Да, и тут пишут: да нет никакого перенаселения, это фейк. Я с вами абсолютно согласен. Это, конечно, не фейк, это представление определенное. но какое перенаселение? Говорит, еды не хватит. Да как ее может не хватить? Еды такое количество, сейчас в настоящий момент у нас 800 миллионов людей голодает на земле, да, и миллиард семьсот человек избыточным весом страдают, и всеми болезнями от избыточного веса. То есть чистая логистика, 30, от 30 до 44% продукции, продукции сельского хозяйства и переработки в год уничтожается не санкционными этими делами, а в результате того, что это прокисло, протухло там, и, и так далее. И в результате того, что цены не надо сбивать. Ну и, и что? И, и если все логически, логистически да, сделать, то все будет нормально. Это Первое. Второе. Запас мирового океана никак не используется. Ну и третье, самое главное. С 1992 -го года пищевая химия так поднялась. Ну, конечно, Говном кормим людей, но ну, говна много, как в том анекдоте, на всех хватит, понимаешь, поэтому пищевая химии накормит тут и 100 миллиардов, и никаких проблем не будет. Ну да, они как-то будут получать не очень здоровую пищу, Ну что делать? Понимаешь? Значит, нужно включить мозги и сделать так, чтобы те люди, которые появляются, да, они получали здоровую пищу. То есть, говна у нас уже на всех хватает. Надо теперь, чтобы хоро, хорошей еды хватало на всех, да. Ну, я думаю, что это несложно сделать. Но не, не говорить так о, о том, что все, вот там перенаселились, все, надо, надо вешаться, там, завязывать себе там все, что в трусах находится, и, и все. Нет, конечно, нет. Спишка Лихорадки Чикуньгунья во Франции об этом придел. Предупрежден... Роспотребнадзор россиян О, Видишь, то есть Все россияне должны счастливы быть Во Франции, вон что, грибба, Понимаешь А у нас вот пока хорошо Ну ладно Брюссель запретила Одноразовые пластиковые пакеты Видишь, тоже борются из за экологию В Германии запускают Уникальный рентгеновский лазер Длина его 3,5 километра Ствол этого лазера что он там будет делать, я не знаю Может быть дырки в земле прожигать Ну в общем-то представляешь, люди какие вещи творят Уникальные совершенно Просто не поддающиеся даже описанию так, Даже фантастических романах А этот все там что-то Детям причесывает, рассказывает Что это перспективное направление Вы сейчас спросили про трех с половиной километровый рентгенский лазер Он сказал, это перспективное направление Это надо там и так далее Ну что происходит, ужас Стыдно, просто стыдно. Великий народ подпитает совершенно э, ничтожного негодяя. Совершенно ничтожного. Американцы пожертвовали 22 миллиона зоопарков в Кёльне. Ну, молодец, интересно, там есть носороги в этом зоопарке в Кёльне? Хорошо, давай отвечать на вопросы и, наверное, с доната начнем. Вот тут еще в чате нам написали такую информацию, что на Курилах уже ликвидированы лет 10 погранзаставы, а из только на, на Южных было 26, не считая флотских ПТНов и пунктов наведения ПВО и РОК Ну так, интересно. Евгений, Вова хочет стать владычицей мира, чтобы искусственный интеллект был у нее на посылках, значит конец его карьеры близок. Да. Евгений, точно, слушай, так оно и есть, это вот а, это, рыбаки и рыбки сказка, я что-то даже и не допонял, сейчас вот для меня это совершенно очевидно стал, да, искусственный интеллект на посылках, Ангелина, спасибо, Мальцев осталось мало времени, дать план действий, что делать, мы даем постепенно, и даем здесь, и вот сегодня с соратниками общались, для того, чтобы давать план действий, нужно... Немножко еще какие-то а, Определенные шаги, про которые я не могу Вам сказать, сделать И я Вас уверяю, все будет нормально Мы, мы же видим, как ситуация Развивается, мы не тянем время Мы, мы действуем, Андрюша а, Скажет Вам в соответствии с планом Он, правда, у нас несколько меняется Поскольку, как а, Говорил а, Клаузевец да, Или Мольке, кто говорил Что ни один план не, не остается без изменений в процессе боя да? так что в процессе боя план меняется не, иногда он кардинально у нас уже несколько раз менялся но тем не менее стратегия все равно остается Юрец здравствуйте в системе ревкоинов ошибки я пытался пополнить счет ну, это мы Володе скажем про это мы, зна, мы знаем и э, в общем то все в порядке, мы да. этот вопрос уже продумали, проработали и решили, все в порядке будет. Анонимус, как при прямой демократии предотвратить голосование за скатывание в тоталитаризм и ограничения? У нас есть несколько способов очень хороших. Во-первых, на волне нужно принять на подъеме новую конституцию, а отменять, чтобы эту конституцию могли большее количество людей. На один голос хотя бы. Больше, знаешь, отменяется. Если нет, то не прокатывает. И все. Потому что на подъеме всегда приходит максимал. И там заложить вот эти вот демократические основы. Что один только срок. Что закон о правде. Что видео и микрофоны каждого в кабинете. Что никаких секретов. Ну и так далее. То есть все, о чем мы говорим. И тогда, если это все будет, отменить это будет очень сложно. А за нарушение предусмотреть совершенно жесткую ответственность. Очень жесткую ответственность. То есть, крайнюю ответственность. То есть, вполне можно предусмотреть, что единственная смертная казнь в стране будет вот за попытку свержения Конституции, Конституционного строя. И все. Тронов, Зеленоград по усмотрению. Спасибо. Спасибо. Александр Ступин на комфорт Шалаше. Спасибо. Снежок без подписи присылает помощь. Спасибо, Спасибо. Зеленоград. Кирилла Зеленограда с 1 сентября плодотворных выходных. Василий, Поздравляю всех с 1 сентября. Ну уж и, и какие-то страшные вещи сказали. И так, и всех поздравили. А с началом учебного года не поздравили. Это неправильно. Поздравляю. Анонимус. Как люди будут голосовать за местные законы, если у людей не будет прописки? Как понять, что голосует местный? Да очень просто. Как в Швейцарии это делают, как во всех других э, местах, где прямая демократия. Для этого не нужна прописка, для того, чтобы проголосовать. Но если он там живет, пусть голосует, даже если он не местный. Ну, Я далек от мысли, что будут привозить для решения местных вопросов автобусами откуда голосовать. Люди, местные же это будут видеть, это мгновенно пресечется. Ну, это, это не имеет смысла. Тогда сразу назревает, если позволите, другой вопрос. Вот у нас сейчас Дальний Восток видит заполнен такими вот не местными, которые живут уже достаточно долго китайской национальности. Нет, ну у них паспорта есть. Если есть паспорта у кого-то, ну пусть голосуют, как мы не будем им обламывать, а почему нет? Они же не за уставление китайской власти будут голосовать. Нам какая разница, кто голосует? Они голосуют в основном по коммунальным, бытовым вопросам. Ну что же, они проголосуют за то, чтобы канализацию взять, перекрыть и, и извиняюсь себе, гадить, гадить под дверь, что ли, да, но не проголосуют они за это. Поэтому те вопросы, которые отнесены к низовухе, это вопросы жизнедеятельности этой самой низовухи, Понимаете? это их самый важный вопрос. понимаешь, это не стратегия государственной политики, это как раз вот это. То есть то, что нам нужно каждый день. Поэтому как хотят, пусть так и голосуют. В стратегии не будут участвовать. Нет, почему в стратегии не будут участвовать? Все будут граждане России голосовать. А как же? Ну просто, ты имел в виду, что их там много в данном конкретном месте. И они, соответственно, могут даже быть большинством. Ну и наплевать. Я говорю, они же не могут проголосовать, что эту трубу взять там, ну, как-то перекрыть, да, и все. А как, а в общем-то, их большинства, я надеюсь, не будет. Сергей, слава-привет, выпил немного водки и что-то мне хреново. Ну, не пей. Или революцию жалко, или тебя, или себя, или всех. Народ раскачать почти невозможно, хотя это твоя проблема, что ты родился на сто лет раньше. Ну, бывает. Right. Спасибо. А если бы я родился на сто лет позже, то мне бы, знаешь, тогда сказали, ты, ты что такой дремучий? Ты, тебе надо, надо было родиться на сто лет позже. Представь, через сто как, лет, какие люди будут рождаться. Это вообще за пределом интеллекта, за пределом воображения, за пределом всего. Алексей воспользовался ситуацией и отвечает: Путин, если ты слушаешь этот эфир, то соси Присоединяй. Александр 17. Вячеслав, что с русским народом берут кредиты по 20%? Давят еду, ненавидят братьев. Теловики всех мастей даже мельком незнакомы со словом «честь имеют». Наши предки еще в 19 веке вызывали негодяев, негодяев на дуэль. Ну, тут сейчас мы надеемся, что народ вызовет негодяев к ответу. Может быть, это и не дуэль, хотя это тоже определенного рода дуэль. Люди терпели, в общем-то, сейчас, думаю, перестанут терпеть. Уже перестали. Анонимус. Года полтора назад вы говорили, что если народ не выйдет, вы сделаете все сами. Вы готовы идти до конца и войти в историю. Ну, вы знаете, у меня нет цели войти в историю, а то, что мы все делаем сами, ну, как как, мы не рассчитываем, что весь народ-то выйдет. Нам мы говорили, надо 4% от 4 до 7%. Они у нас уже есть. Поэтому как-то вот, даже не знаю, как отвечать на ваш вопрос. Время покажет. Адмирал, на помощь политику. Так, на помощь политику. Ну, как-то я, я не знаю, как э, вроде в финансовом отношении все нормально. Мы не собираем. Это Леша, ФСБшники там рассказывают, что мы э, собираем деньги на Алексея Политикова, представляешь? То есть они ему рассказывают, хотя вы не слышали ни разу, чтобы мы об этом говорили. Шашки мерзавцы. То есть они пытаются таким образом, как-то это, ну, разделяй власть, да? Ну, Лёша зрелый человек. Его трудно обмануть. Сосед, честно говоря, ты правильно сделал, что пошел в шалаш, Сидельцев у нас это хватает, а вот голосов нет. Но не, голос, но, не голос Амер... но не голос Америки, нам нужны свои голоса. Вот и есть тот голос. Все в Как <связывая> Пьер недавно сравнил нас с Деголем да, и с его собратьями. Помнишь, когда он сказал, ну, радио который был из Лондона и вещал на Францию во время оккупации Франции. Он даже там позывные, он их помнит, нам напел, да, это пятая симфония Бетховена, и сказал, французы говорят французам. И он говорит, а у вас русские говорят русским. Вот, наверное, так и получается, да, от подготовки до Мадзееду огромные пожертвования, передайте привет моей жене Дашке и скажите ей, пусть не волнуется четвертый месяц не жду, а готовлюсь дважды Даша, говорим, не волнуйся все хорошо будет так что привет Анатолий Ленинград до выходные отдыхайте, набирайте сил просьба положить вчерашнюю и сегодняшнюю сумму в коробочку, которая лежит в кладовке Спасибо. Анатолий, у которого грипп Путинским ушлепкам побеждает не тот, кто сильнее, мощнее и так далее, а тот, кому это важнее. А нам, ну очень надо. Да, нам очень надо, это точно. Так. Анатолию Олиюката, а это прочитал. Карик Мадригес. Та-дам-да-дам-та-да-да-да-да-дам. Та та та -да -да -да -да -да. Пока мы едины, мы не победим. Сосед слав, блин, я и так стараюсь не высовываться до осени, а ты еще с опросами и с Твиттер. И с Твиттер тащишь. Да. да, хорошо. Да нет. Твиттер-то они, слава богу, не контролируют. Евгений, за Конституцию. Спасибо, Жень. Константин четлани на борьбу с этим гнойным аппендицитом страны. Спасибо. Логик. Балашка. Вова, убей себя, апреля... Убей себя, апреля, стену. Гранно прибыла. Мы уйдем. Вива лави революцион. революцион. А мы идем. идем. Вива лави революцион. По вашему смотрению, Кока. Спасибо. Так. Хотел... «Хотел бы после революции увидеть реалити-шоу. Журналисты будут ездить и снимать жизнь с ее трудностями и лишениями, сосланных на Индигирку и ему наших чиновник, Пусть Медведева, Чайко». Я думаю, что это должно быть реалити-шоу не с журналистами. Это прям должны камеры висеть и все показывать. Так, это как Георгий Монтегра, да, это написал. Евгений Рев-Общак, спасибо Анунак рептилоиды, шнибиров да, Мальцев э, решительно требует устроить Путину анальную и так далее. Ну, дальше мы не будем. <свят> <свят> ну, мы уже сегодня, я вам скажу, вот анальное, самое анальное, это когда человека, который совершал все эти злодеяния, заставит говорить правду и кается. кается. Все остальное не имеет значения. Он должен рассказать правду, и он должен покаяться. Будет ли он себя там, ну, корить за то, что он устроил? Я вполне допускаю, что он сидит какое-то время, у него мозги встанут на место, и он поймет, что поступал неправильно, и там в религию ударится, начнет там иконы рисовать. Я не знаю, что он будет делать. Но что он будет просить прощения, я в этом не сомневаюсь. И я не сомневаюсь, что многие из вас, кто сейчас хочет что там бензопилой пилить, его простят. Потому что будут видеть, как он там сидит, будут видеть, как его допрашивают, будут видеть, как все происходит. И вам будет становиться все грустнее и грустнее. А вам скажут, да ну и вон. Наверное. И так будет, я, я вас уверяю. И Кикут без подписи присылает помощь. Спасибо. Спасибо. Лариса Санкт-Петербург на дело. Красиво, Ларис. Андрей Балбеску Поздравляю Таню, нашего соратника с днем рождения. Не ждем, а готовимся. Поздравляю Таню. С днем рождения. Не ждём, город, готовимся. Доброго здравия, не являясь активным вашим сторонником, но враг моего врага, мой друг. Упомяните, пожалуйста, среди своих соратников о новостной группе ВКонтакте РФ 21 21 век. Упомянули. Помнишь, как в том еврейском анекдоте? Помнишь, когда. О а, это тете Соне столько, там детям столько, это Авраам просил упоминать, упомянуть его в завещании. Абрам упоминает. Алексей из Германии на революцию в сегодняшнем переводе на 500 рублей забыл указать мой email, если возможно зачислите об взнос на револьт, с уважением Алексей без проблем. Андрей надо. Ага. Михаил. Михаил. Город Сергач. Мой малый вклад в общее дело на ваше усмотрение. Спасибо. Вячеслав, вчера сыну Дмитрию исполнилось 30 лет. Это Алексей из Германии пишет. Да. Поздравьте, пожалуйста, его, если не затруднит, передайте супруге Ольге Владимировне привет. Она вас уважает. Я, само собой, с уважением, Алексей. Ага. Ну, во-первых, сыну Дмитрию привет. И мои поздравления, 30 лет, очень хороший возраст. 30 лет сейчас молодой человек по всем показателем и даже международная организация здравоохранения признает таких людей чуть ли не юношами да ну, человечество слава богу развивается и в германии там наверное нормально в 30 лет человеку да? то есть это не как где-нибудь там я не знаю ну, без, без всяких обид а то скажут ну, ну поэтому скажу в Пырловке где-нибудь, да, я прям конкретное место хотел назвать, а потом думаю, который в вампилово описывается, потом думаю, ну не буду, а то обидятся люди, а я их уважаю, зачем? Вот и конечно Ольги Владимировне тоже привет, здоровья. Виктор Рами, привет из Стокгольма, привет соратникам, у нас они есть. Переубедил даже своего соседа уругвайского офицера беженца Ярова Путинца. Уругвайц, переубежденный Уругвайц, это дорогого стоит. Спасибо. Сафир, без подписи, присылать помощь. Спасибо. Альба Регия. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Перемен, да. Сергей Степанов. Извиняюсь, вот, вот эта песня была любимой Аяцкого, и я всегда смеялся, потому что действующий губернатор, который э, любил песню про ветер перемен и, и хотел удержаться на своем посту вечно, это удивительно. На общей нужды, Сергей Степанов, спасибо. Тоха Вячеслав, приветствую снова. Надо одевать русские рубахи на все сборы. Право ношения национального костюма закреплено. Если будет количество задержанных в русских рубаток, это национализм со стороны государства. Ну, неплохо, хорошие мысль. В любом случае, национальные костюмы, будь то русские, там, я не знаю, татарские, какие-то кавказские, это очень неплохо. Это нормально. Во-первых, давайте говорить откровенно, мы живем в условиях информационного мира, и это фактурно. Это хорошо смотрится на видео, на фотографии и так далее. Соответственно, если какие-то менты вяжут мужика да, в какой-то рубахе с петухами, там, с какими-то, да, или в какой-то кавказской одежде, папаки и с кинжалом. А вот, кстати, интересная мысль. А Люди могут приходить на митинги, да? и они должны быть невооруженные. А вот на Кавказе люди собирают митинг и хотят прийти в национальной одежде, а частью национальной одежды является кинжал. Они не могут. А казаки, у них частью национального костюма является шашка, ну или там Нагайка, или еще что-то. Они не могут. Вот вопрос такой. На этот вопрос навряд ли ответят. Их, их юристы скажут, что нет, они так не могут. А почему? Надежда. Отрабленные помидоры продают во всех крупных магазинах. Может, это ответ? Почему не, почему не турецкие? Да, может быть. Спасибо. Да, может быть, да. Что-нибудь с этим помидором. Жадный тарантов. Слава, надо, чтобы все нормально было. Но мы на это тоже надеемся. Все, АОС, переведите, пожалуйста, на репкой, на всех благах. Дальше уже вчерашний день. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. В Майке с Путиным Елена пишет, в Майке с Путиным на Медведе протестовать против Путина. Классно. <свят> это даже весело. Мальцев уважуха за смелость. Ну какая это смелость? О чем вы говорите? Я говорю, я всегда вспоминаю, как мне написал письмо <свят> испытатель космической техники Константин Ветер. Он там, герой Советского Союза. Там, весь себя заслуженный. Ему было 73 года. Он на Тримаране в одиночку ушел в кругосветку. И посмотрел мой эфир с Соловьевым этот варьеру. И отправил письмо с Аказией, то есть проходил мимо какой-то сухогруз, он отдал ему это письмо, они отвезли из Сетла отправили. И в этом письме он восторгается моей смелостью. Я аж слезу пустил, потому что, ну, и я очень часто видел людей, которые мне говорили, которые подходили, прошли огонь и воду и говорили, какой вы смелый человек. Я не буду называть фамилию, весь мир знает. Человек, который это сказал, знаешь, его знает весь мир, реально весь мир. Потому что я выступил там, сказал какие-то негативные слова в адрес Путина. Это человек, который знает весь мир. Он очень сильно, как бы это сказать, удивился, что вот... Человек, который огонь и воду прошел, умирал как минимум, там я не знаю, сколько раз. Просто реально умирал. И... Награжден весь там в орденах Медали Герой Советского Союза. Представляешь? Вот Константин Ветер, этот человек. Ну я, я говорю, я не буду называть его фамилию. Почему? Потому что ну, по понятным причинам. Потом сейчас выключим, скажу. Такие вот дела. Спасибо. Извините, как на грустной ноте. Я, может быть, не закончил свою мысль, я просто удивлен что огромная масса героев, реальных героев России, которые могут, я не знаю, что угодно сделать, бороться со смертью, идти вокруг света в одиночку, я не знаю, залезть на самую высокую гору, подняться в космос, но они боятся поднять голову против этой гребанной власти. Вот это меня больше всего беспокоит. Вот этого боятся тараканища, вот что меня удивляет. Я не знаю, как объяснить, я не знаю... Как, что им сказать? Когда они мне это говорят, у меня слезы наворачиваются. Я не знаю, почему так. Спасибо. До свидания. До свидания.